Всем привет, мои хорошие! Рада вас приветствовать на канале Мария Арт Живопись Маслом. Сегодня мы с вами напишем такие вот яркие цветы. Скажу сразу, что референса у этой работы нет. Это так вот взяты цветочки из интернета, да, что-то доработано по-своему. То есть дополнена уже как бы мной буду рисовать у меня формат 20 на 30 грунтованный картон взяла себе попробовать позже расскажу о нем подписывайтесь на канал если не подписаны мы с вами начинаем разбавитель как всегда уэт спирит без запаха кисть с синтетикой буду работать сегодня такая вот небольшая номер два. Беру белилки, красненький и голубую фц. Делаю фиолетовый оттеночек, приблизительно разметила серединку, и вот такими вот как бы вытирая кисть никаких закругленных линий, то есть такие рубленные. А, мазочки коротенькие добавила вот а, там где цветочек у меня будет посветлее подразумеваться до да, лепесточки в тех местах а, наношу более светлый там где теневые там более темный не светлим на данном этапе то есть очень-очень так вот темно делаем темный такой подмалевочек. Что хочется сказать по, по поводу этого грунтованного картона. Я такой человек, ну, можно сказать, немного ленивый, да? Я не догрунтовываю никогда. То есть, вот как есть оно, так и рисую. Очень-очень тянет. Не знаю, если бы, допустим, загрунтовать, либо писать на масле, может, оно не так будет, но очень тянет очень сильно. краплак розовый с голубой ФЦ вот намечаю следующий. И вот на цветочке вы можете посмотреть, да, видите, ускорено, в принципе, видео не сильно, но посмотрите, вот когда с разбавителем, да, вот смотрите, видите, аж блестит он. И как он моментально на глазах впитывается. В принципе, я бы не сказала, что это очень плохо. В каких-то моментах, вот следующий цветок, добавила индийскую, желтую, розовый с белилкой, такой вот оттенок. В каких-то моментах даже вот классно, то есть те работы, которые нужно было бы подождать, пока просохнет, потом прописывать, да, то есть можно это как бы сделать сразу, из-за того, что он так сильно впитывается. Плюс еще что мне показалось классным в этих холстах, то что нет вот этого, когда я работаю сверху, да, я нанесла светлый оттенок, потом темный, из-за того, что идет такая большая впитываемость, то есть белый не так подмешивается, то есть проще на нанести поверх светлого темного. Вот сейчас индиго с капелькой желтого, я наношу тоже рублеными мазочками э, такие вот темные мазочки под э, листву. То есть окружаю наши цветы темными оттенками, чтобы они смотрелись ярче. Вот, что касаемо еще этих холстов э, по поводу растяжки, если да, какие-то делать плавные переходы то если вот она же впитывается, но не полностью впитывается, она слегка-то подвижная, И если, допустим, взять кисточку побольше, окунуть ее в растворитель, то, я думаю, получится. Но, в принципе, в принципе, можно создавать такие интересные эффекты. Потом, когда я приближу, поближе, да, в конце мы будем смотреть, вы сможете увидеть, что такие вот интересные фактурки получаются. То есть, как бы, сказать, что плохой, ну, непривычно, конечно, работать на таком формате холста. Ну, можно попробовать дополнительно прогрунтовать. И вот, кто смотрел мои видео, я рисовала на акварельной бумаге, загрунтованной, сама я грунтовала обычным, акриловым грунтом вот даже она не так тянет как вот этот грунтованный картон вот, ну, в принципе сейчас я добавляю оттенка в турецкая голубая с белилками с желтеньким такие вот светлые оттенки то есть здесь работаю уже как бы объяснить какую-то поочередность да почему просто делаю интересный интересный дальник да вот фон то есть чтобы поместить наши цветы в какую-то среду то есть они в каком-то саду да и вот я добавляю где-то больше этой турецкой голубой такие вот разбеленные зеленые чтобы Мегали, да, там, моменты, то есть разнообразные цвета смешиваю, чтобы было красиво и интересно. А, также можно туда, что еще, голубая фац с желтым, да, а, охра золотистая, я взяла золотистую, как бы она лежит без дела, без разницы, можно и желтую взять. И, видите, вот сейчас настолько он впитан, впитывает этот холст, и вот я темные мазки по светлым проложу на хорошем не те, которые не, не, не тянет да, так, краску, это было бы сделать сложно. А здесь, как бы вот я играю поверх темного светлые добавляю, поверх светлых темные, то есть, как бы вообще без проблем, белила они, конечно, подмешиваются, но вообще минимально. И теперь <как> Более светлым розовым я начинаю прорабатывать лепесточки у цветочков. То есть приходится постоянно окунать в разбавитель. Либо, видите, это лепесточки, вот они на краях, такие вот прерывистые. Это из-за того, что красочка, она не хочет тянуться долго, да, за кисточкой, то есть, э, заканчивается на кисти разбавитель, и все, и она вот так вот э, рыхленько, как бы прерывисто ложится, но тоже по-своему, когда вот э, вся работа, вот, вот эти вот э, мазочки такие вот во всей работе, да, присутствуют, тоже как-то вот, ну, по-своему, не знаю, мне понравилось, интересно. То, что сложнее писать, ну, да, потому что он тянет такой холст, ну, прилопчиться можно, не сказать, что это прям вообще невозможно. Видите, такие вот, смотрите, лепестки. Ну, как по мне, так прикольно получается. Тоже как бы по-своему эксперимент. Ну, а по цене, по цене такие холсты, ну, я бы не сказала, что он прям дешево. Проще, наверное, если такие вот брать и тюдики, уже купить акварельную бумагу и загрунтовать самому. Как по мне, так это будет намного дешевле, это кому, к примеру, по цене, да? Вот, добавляю темных участков, где пересветлила. То есть экспериментирую туда-сюда, красочку гоняю. Взяла кисть синтетика, такая с закругленным краешком и буду прорабатывать цветочки. Что касаемо кистей, кисти я смотрю здесь подбираю. Это вот у меня одна такая она большая, то есть в у меня небольшие кисти. Из чего я да исхожу, то есть я смотрю по размеру моего цветка и уже подбираю кисть, то есть чтобы, ну, как бы кисть была размером с лепесточек, да, чтобы мне в один мазок нанести лепесток. И вот все лепесточки, я всегда говорю, да, что они у нас сходятся, все лепестки всегда в серединку. То есть я их к серединке и направляю. То есть хоть нижние, хоть в серединке. Это что-то типа пионы, не пионы, не знаю. Что-то какие-то импровизированные цветы. Белила в наш вот этот фиолетовый. То есть не совсем белым, да, сразу мы белым не берем. У нас должны быть еще какие-то будут плечочки, какие-то яркие самые акценты. То есть самый белый светлый цвет оставляем напоследок. То есть не перебеливаем сразу. Отогнутые какие-то лепесточки добавляю. А, также помним, да, что когда мы намечаем шарик, вот этот подмалевок цветов, мы его делаем изначально немножко меньше для того, чтобы, вот прописываем лепесточки, мы слегка увеличиваем. И чтобы он у нас вместился и так вот не упирался в пока холста куда-то, а чтобы в пределах нашего холста он помещался и красиво гармонично смотрелся, мы изначально делаем поменьше. И следующий, тоже, видите, большое количество разбавителя, тогда вот более плавненько ложится краска, как бы лессировочно. Лисировка это тонкий слой для, э, кто новички, не знает, да? Тоненькие-тоненькие, жиденькие слои. Прорабатываю, э, лепестки делаю. Не одного размера, да, то есть повыше, пониже такой вот он, чтобы был пушистый, интересный. Лепестки как бы не как у ромашечки там, да, или чего-то такие прям одинаковые, все ровненькие. А то есть такой вот делаем пушистый-пушистый. Пофантазировать можно что-то свои, какие-то оттенки цветов свои можно сделать. Вот. Теперь беру более светлый. Видите, только краска идет более густую, да, беру менее разбавителя, уже она наносится более рыхло. То есть с краю мазочек вроде бы он такой и плотненький, пастозненький, но потом он вот так вот рыхленько расходится. Тоже, ну как по мне, так интересно получилось. В долговечности сказать не могу, как такие холсты будут. Ну, я думаю, что картон, бумага не особо долговечна. Но для каких-то этюдов очень может быть. Голубая ФЦС Индиго таким вот э, прихлопывающими движениями создаю серединку. Здесь еще чуть-чуть позатемняю. И также у третьего цветочка добавляю. Белилки с турецкой голубой. Немножко пятнышек. В серединке, А вот в этот такой слегка разбеленный розовый добавлю. Желтенький с красненьким. Делаем оранжевым. Тоже ставим такие вот пятнышки. Работаю кисточкой. Тучиночки эти ставлю. То прям самым уголочком, то ее ложу. То есть кручу кисточку в руке чтобы получались разнообразные вот эти точки они какие-то такие прям очень правильные какие-то закономерность да чтоб них какой-то не было закономерности то есть делаю вращаю кисточку красочка остается отпечатывается на холсте так и хорошо и беленьких прям уголочком кисточки пастозно я выкладываю Краплак с капелькой голубой ФЦ. Вот здесь оттеню нижние лепесточки от как бы, верхних этой серединки. Там вот теневая. Также можно немножко проложить теневую где-то, где хочется выделить, да, лепестки разделить, около них проложить. И сейчас опять возвращаюсь к фону. То есть где-то можно, к примеру, получились очень, как сказать, цветы такие вот лепестки слипшиеся да можно где-то этим темно зеленым разделить их показать по как бы теневую да то есть позволяет краска это сделать и смотрю чтобы так вот, ну, уже это получается по как бы украшения, да, добав, добавление разных оттеночков интересных, чтобы фон красиво смотрелся. То есть можно оставить, кому нравится вот такой холодноватый, да, но я добавлю в дальнейшем еще э, туда индийской, желтой, более теплых оттенков. Видите, сухо, сухо, прям краска втирается а вот с желтеньким более теплых оттеночков таких разбеленных и крестообразными движениями втираю получается такие вот не знаю мне чем-то напомнило знаете как вот витражное стекло такое вот размытое какое-то ну, то есть и с, с каждыми вот эти вот мазочками полностью мы, естественно, не, пер, не перекрываем, да, все И у нас получается фон этот сложный. То есть там присутствуют и какие-то охристые оттенки, и разбеленная наша турецкая голубая, и более теплые с желтинкой, да. То есть здесь вот я более темных индиго с желтой, да, добавляю каких-то лепесточков, чтобы было ощущение. Не просто цветы, да, в какой-то, на каком-то фоне, а то есть лепест... листочки тоже добавляю. И листочки тоже делаю где-то темные, где-то такие с охринкой легкой. То есть туда можно и индийской желтой, и охры добавить. То есть потеплее сделать их. И листочки тоже делаю в одно движение буквально. И таким вот серебристым цветом, да, то есть там, что вот на палитре было подпачкано, я легким-легким таким вот касанием, как бы делаю какие-то бличелочки. На, на листочках на этих, чтобы они такие прям мрачные, темные не были. Ох, раз индиго. Ну, там уже не чистый индиго, он там смешанный. То есть я добавляю поверх цветов тоже на листочек. То есть здесь уже я как бы смотрю. Вот, видите, я листик разделила чуть-чуть, вот здесь чуть-чуть подразделила. То есть, смотрю, уже как бы на саму работу, да, как вот оно получается, и добавляю уже своих каких-то элементов, чего вот мне хотелось бы. Вот я добавляю более теплых, такими легкими-легкими движениями. Даже этим цветом индийской желтой малым количеством, где-то даже по цветам прохожу чтобы сделать их не, такими вот интересными необычными. Вот а на обычном холсте этого бы не получилось, потому что белый цвет он нам бы не дал и просто смаз, смазалось бы все. А так как здесь у нас красочка впиталась, она уже стала, то есть здесь я вот легеньким касанием кисточки на вот этом картоне, у меня это получилось. То есть если у кого лежат такие такой картон да и вы не знаете что с ним делать как работать то есть можно попробовать писать такие вот интересные работы цветы а я сейчас добавляю более ярких каких-то освещенных лепестков по краям в основном это да то есть в саму тень я не лезу самые глубокие до да, теневые розоватых оттенков еще вот здесь немножко и на этом, в принципе, и все. Вот посмотрите поближе. Видите, как вот рыхленько она, так красочка лежит. Только вот написано на работа, да, а краска уже даже не блестит. Она уже весь разбавитель туда впитался. Ну, то есть, все равно получается так вот интересно, на мой взгляд. Напишите в комментарии, писали вы на таких э, холстах, как вам. Понравилось, не понравилось. То есть, я не знаю, может, если на масле писать, это будет покомфортнее, но надо пробовать. Спасибо, друзья, за просмотр. Такой вот экспериментальный видеоурок у нас получился. Я желаю вам всем отличного настроения, творческих успехов. И до скорой встречи на новом видео. Пока-пока!